Сколько можно это все терпеть Не хочу ничем не разбираться Что потом придется сожалеть Впрочем и жалеть тут и не стоит И о чем жалеть, чего уж нет Ни к чему себя мне беспокоить не уже совсем Все забыть, все забыть. Но для начала хоть попытаться чуть-чуть остыть. Да, да, у него не той системы. На мои вопросы нет ответов Видимо, я сам их задаю Нет уж, хватит, хватит мне советов Сам наладить должен жизнь свою Вот только сможем ли мы разбежаться И все забыть, все забыть. Быть может Пытаться всё возвратить.